Я хочу понять, ага, что, я делаю не, что я делаю не так. А в каком смысле, что вы делаете не так? Вам, что вам плохо? О чем тут речь? Что у вас не получается, во-первых? Я не знаю, кем вы работаете, что вы делаете, какая у вас семейная... Я могу просто описать, кто вы есть, но вам это легче от этого будет. У вас разброс по целям. Вы занимаетесь и тем, и тем, и тем, не достигая одной цели, переключаетесь на другую цель. У вас э, как бы сильное желание было иметь семью, с другой стороны, вам сто лет этого и не надо было. То есть у вас есть отношения с вашим супругом или с супругами, или с, не знаю, с мужчинами у вас проблемные какие-то отношения. У вас нет э, отношений с родителями. Вот это в первую очередь надо разобраться. Что с вашим отцом? Почему у вас не было с ним отношений? С отцом, скорее всего, их не было. Вот Понимаете как? Во всем основном и здоровье хорошее у вас, и энергия у вас замечательная, и голова у вас светлая, и интуиция у вас потрясающая, у вас все есть, я же не знаю, чем вы хотите заниматься. Дело в том, что вы созданы для наслаждения, вы пятерка. Четко все прописано, то, что вы делаете, это все приводит к тому, что вы хотите, так сказать, наслаждаться, наслаждаться, помогать другим, да, вы для этой цели, да, вы помогаете. Физически вам работать не надо. Вот это все, что я могу сказать. Как себя реализовать? Хочу быть нужной. Иметь радость от помощи другим. Имела разное посвящение, каналы, лучи, но все застревает и прекращает работать. Начинаю сама болеть. Елизавета. Ну, смотрите, как себя реализовать? Я хочу быть нужным. Ну вы же болеете, да, вы разберитесь сама. Я замужем 40 лет, у меня трое детей, двое внуков, я врать, Наталья. Ну так, а я же не говорю, что... А что у вас не получается? В квартире не получается? Так я не говорил о том, что у вас плохо все. У вас как раз-таки все нормально, у вас все здорово и замечательно. Ну так как кто... А что я сказал такого? Я сказал, что у вас нет отношения с родителями. Вот, не было где-то. А оттуда идет что? Оттуда идет... Вопрос, который могут, еще раз не говорю, что будут, но могут переходить к вашим детям. Если это отец, тогда это ваш сын должен быть. Опять же, мы, все, ничего не бывает статично, все есть динамично. Я приехал в Индию, да, и мне сказали, я был у там наследника эти, Бригу, вот, которая там на пальмовых листах пишет, гороскопы. Я пришел, они мне сняли с полки, и прочитали гороскоп, и там написано это. Я что, буду сидеть? Там написано «Моя жизнь», да? Дальше что? Дальше что? Она такой будет? Она будет такой на тот момент, когда я приехал. Вот как я это думал. Если я буду меняться, будет меняться мой гороскоп. В следующий раз я приеду, будет совсем другая информация. Поэтому у вас будет... Кто-то люди, которые живут, они чувствуют, они, они интуитивно, у вас великолепная интуиция. Вы интуитивно знаете о том, что, что у вас есть, и вы можете очень многие вещи менять. Вот Вы меняете, поэтому... Речь идет о природе вашей от рождения. А человек, проживая, или ему дают информацию, он меняет, или ему помогает, он меняет, или он сам, если он продает качественно, он меняет эту информацию. Есть сценарии, как говорит Вадим Зелон, есть судьба одна, сценарии этой судьбы разные. Ну вот и все. Давайте посмотрим все-таки Елизавету, да? Ну, полагаю так, что, не знаю, кем вы работаете, но полагаю так, что вы, возможно, не выполняете свое предназначение. По здоровью у вас все от природы хорошо, и энергия у вас есть, у вас творческая натура, вы должны заниматься творчеством, но у вас подозрительность есть, присутствует в, вашем, в вашей дате, подозрительность к людям. Если это так, то вы должны убрать это, изначально надо к идеям подозрительность. То есть вы, возможно, не верите в какие-то у вас авторитарные взгляд на вещи, поскольку вы считаете, именно так надо делать, по-другому а нет, не получится. И тогда блокировка, опять же, идет энергии, идет коса на камень, как говорится, и нюанс, начинаются нюансы, начинаются какие-то вопросы, которые могут, естественно, отражаться на здоровье. Но от природы, оно хорошее здоровье. И все-таки это не такой уж юный возраст, будем так говорить. С неба ничего не падает, добиваетесь всем тяжелым трудом. Целей у вас много, вы их не добиваетесь, потому что вы переключаетесь на другие цели. Вот. Ну и с родителями разобраться. Опять та же самая история, нет контакта с родителями, как правило. Бухгалтер. Бухгалтер – это не ваша работа, с моей точки зрения. Вы не бухгалтер. Это самое... Очень много бухгалтеров, которые занимаются. У вас нет, во-первых можно научиться чему угодно как бы считается что обезьяна может простите напечатать рэндом если будет там много лет печатать большую советскую энциклопедию где-то я читал конечно глупость полная но тем не менее нет у вас этих качеств с моей точки зрения вы, то что я вам сказал вы занимаетесь не своим делом это не ваше вам надо заниматься творчеством вы имеете чувство красоты вы имеете чувство гармонии вы можете заниматься ну, не знаю, рисовать, если вы не рисуете. Или э, рисовали. Вам, вы можете быть дизайнером, но не бухгалтером. Конечно, там есть гармония цифр. Я бы так... Можно, конечно, найти где угодно гармонию. Но с моей точки зрения, нет. Я бы вам не рекомендовал этим заниматься. Вы очень ответственный человек. И вы все, так сказать, семью. Вот. Вы для семьи, для дома. Вы все туда вкладываете. Есть люди, которые не вкладывают. У них, так сказать, заначки где-то есть. Они туда не делегируют ничего. Да, я с моим отцом познакомилась в 40 моих лет. отца в детстве не было. Вы правы. Ну вот видите, в этом и есть причина. Так это самое главное, уважаемая. Поэтому у вас может что-то не получаться, понимаете? Почему я уже много раз говорил, отец в жизни девочки это первый мужчина в ее жизни. Вот смотрите, Рита сегодня говорила, радикальное прощение, есть такое radical forgiveness. Это обалденная вещь, это не просто прощение, это радикальное прощение, это разное. Вот если будет желание, вы задайте эти вопросы, когда она будет в эфире, она расскажет. То есть без этого никуда мы не пройдем, мы не пройдем. У нас существует, если у нас дисконтакт где-то есть с нашими Близкими, особенно с родителями, это будет постоянно, как рефренд, проходить через всю нашу жизнь. Это будет переходить на наших детей, они же чувствуют мгновенно, верно? Это будет проходить дальше. На каком-то этапе вам надо этот вопрос решить. Даже если как бы все благополучно. Это и есть та самая профилактика, которую нельзя отметать. Оно есть. значит, оно может проявиться, когда вопрос другой. То есть, может быть, ваша карма позволяет вам существовать сегодня и быть вот благополучным, скажем, каком-то положении, но до определенного момента этот вопрос не решен. Это называется прорабха карма, то есть карма прорабха это проросшая карма, это корни они корнятся где-то очень и очень глубоко. То есть то, что сегодня наработано, это сегодня, это сегодняшняя карма, а то, что было раньше, оно усугубляется, усугубляется, растет, растет. Это надо решать каким-то образом, понимаете?